уже тогда первый первый раз, потому что студент жаловаться, и тогда за лучше начать, а что есть в вообще? Остается жить на самом деле. будет Правильно. А Люди, сами начали пишуть, что были встречные. Вот пришел 1020-го. И появилось колячко. Появилось колячко Я вот вчера был в какой-то конференции в прошлый раз. там были наши, в наши, наши, наши, наши. Вот все люди, которые видели на экране, не однаковы не было правильно высказывать. Ни одна. Ее же молчали черные. Речи в не важны. Они просто не распознались. Ну, кто из вашего на научного предприятия знает, какая это все подлечит. Это же шесть вообще. Зачем они все очень Зачем они такие люди? Ну, профессоры, доценты, иностранные доценты, они просто даже могут искать себя правильно. И вот этот пост вообще получил который жизни Оно было проблемой, потому что Люди очень покраснели себя. Люди считают, что если вы совершенно не совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно совершенно свой информацию. Алексей в прошлый раз сказал, что почему мы только а, разбираем доступ. Ну, я уже действительно понял, что вот этот, этот курс нам минимальное занятие посвятить этот курс в виде. Итак, видеоболинг. Это из лучшей Это речь. Информационная речь. Умение говорить. И второе это умение фиксировать себя на вот эти а, носители. То есть, представляется, мы образом уже не шагу, не офлайн, а онлайн. Вот такая задача. Просто есть вопросы мы. Мы вами пройдем с вами, три блока на конкурсе, есть три блока, мы пройдем, и мы там едем, уже... То есть, мы запишете на видео, и мы как Чтобы размывать о волнении, это лишь национальное волнение, тоже если люди должны отвечать на в плане, фундаментальное национальное нужно понимать, слушать и извинять. Могу здесь я вам первый вопрос, это сразу содержание речи. Содержание нечего стоит в завете. Эйтнус И ну, слышал, если как-то хотя там вас нет волоса вообще в нет папаса, не буду слушать, нет медвеждой соскарбки. Что за брод? Вот Чтобы не как источники слова речных ну как правильно? 90 61 90 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 как можно 61 61 61 61 61 61 61 61 61 и первую часть. И, как я уже сказал, у нас состоит из труб Ну, я за обынальный, но обынальный, как понятие функциональной речи, потому что то, что чем можно использовать не только функциональной речи, но и как убеждающее, это вот все работает там там, но мы работаем с информационной речь. Это речь и границы. А когда полиции происходит передачу, это информационная речь. Соответственно, вы понимаете, опять же, я уже был в прошлую среду, был на лекции, на который называется славился хорошая лекция. И я смотрел на нее уже с позиции с ремонтом и понял, что вот сейчас не будет. Потому что вы ведете лайк, там потом играть идет. График людей, присутствие людей. И как только люди график падает. И приходил, то есть приходные люди что-то. И там не ну, муж, муж, яoncé, purity, ну я, иду, я когда сидел в офлайне, смотрю, у меня эти графики в голове. Разрассов ходят. Поэтому ходят, конечно, и физически занимаются, Как сделать так, чтобы очень не Вот с Потому что здесь делами сейчас, просто делать, не можете делать поднять людей А вот так просто даже может не учиться и Как делать, что вы спите оставить? Вот, а сейчас я говорю, три шага к этому. Захват, называется захват и держание. Первый шаг это содержание вещи. Мы поговорим что мы должны поделать три марта. Второе, это форма речи очень важна в нишки. Нишки, фигура, роль. Это все важно. И структура речи, и мы с вами уже говорили о структуре, а такая же, как и в умешающей речи. Очень четко мы там физируем для информации. И начнем мы с вами с целью. Вечер добрый, я вас всех приветствую на своем канале Роман Мельниченко. И это канал, у которого есть два направления. Ну, с времен Канта эти два направления считаются, что они должны быть вместе, шагать рука об руку. Это наука и образование, это научно-образовательный канал, то есть здесь располагаются материалы обучающего характера. Ну, так скажем, наверное, больше обучающие просветительского свойства. то есть какие-то интересные вещи про образование и, и элементы науки. Конечно, науку очень сложно популяризировать, очень сложно подать так, чтобы это было ну, понятно большому количеству людей. Ну вот я пытаюсь что-то с этим сделать. И вот сегодня тематика, сегодня пятница. Каждую пятницу этой осенью и зимы я провожу стримы, связанные с новыми профессиями. Ну, с новыми профессиями, такой, ну, такой широкий кластер, а, это профессии, этика новых профессий, а, то, что сейчас происходит, в ну, вот на вот этом, нельзя сказать, уже рынке труда, мне кажется, трудовое право уже как-то отходит в сторону, сейчас как-то работа уже, ну, не совсем то, что было в 19-м или даже в 20 веке, это что-то другое, но есть вещи, которые появились и в 20 веке. И вот сегодня мы о них поговорим, это мы поговорим о служебном романе. Ну, мне кажется, вот я вывел на фотографию, вы видите, наверное, это самое такое известное, ну, что всем сразу в голову приходит с этим словосочетанием «служебный роман». Это соответствующий фильм, где об этом об это прописывается. Я уже, знаете, думал, что, почему так это название так зацепилось, в памяти, цепляется, ну, потому что, скорее всего, это оксюмором, да? то есть это невероятное сочетание, как бы роман, и на службе, это не сочетается ну, с какой-то точки зрения. Вот я не знаю, с какой э -э, мы сегодня об этом будем говорить. И, ну, это все равно, что домашний роман. Дома тоже романов не бывает. И это такой интересный феномен, а, который есть в нашей жизни, ну, если считать работу, в жизни, и ну, с этим феноменом хорошо бы разобраться. Но Знаете, я даже в голову у меня не приходила, я интересовался служебными романами в рамках у нас-то есть такое понятие, как романтические отношения. Есть. Они не в законе, они находятся в обычаях. Это дипломатическое право. Есть такой, такой раздел, и там ограничение романтических отношений дипломатов с противоположным полом в стране проживания. Меня это в свое время заинтересовало, но материалов и не нашел, ну и бросил. А тут, я, оказалось, что есть люди, которые изучают это именно, изучают с большой буквы. То есть есть ну, не просто работы, научные работы, а работы, построенные на таких солидных исследованиях. И для понимания этого феномена я пригласил сегодня Юрия Юрьевича Петрунина. Это доктор философских наук, профессор МГУ. И Юрий Юрьевич сегодня у нас в эфире вечер добрый. Здравствуйте. Спасибо. Юрий Юрьевич, ну сразу же. Ну, я могу предположить, что ну, с, с первый закон логики нужно определиться с терминологией. Я подозреваю уже сейчас, что то, что я думаю, что такое роман служебный, это неправда. Там есть что-то, что-то особенное. И я прошу, предлагаю вам сначала определиться с понятиями, о чем мы будем сегодня говорить. Киски сэ. киски се служебный роман. Как, кстати, он на иностранных языках. Есть в иностранных языках служебный роман? Конечно, есть. «Офис Романс» или... Э, конечно, есть. «Офис Романс»? <laughs> <laughs> это <сейчас>, это смешнее <laughs> <Да. laughs> у них похожи есть даже сериалы. Так что у них тоже в вот основном воспринимается как это кино, искусство и так далее. Да. Ильич, пожалуйста, вам слово. Да, воспринимается, прежде всего, как явление искусства, действительно, но, с другой стороны, это предмет исследования, начиная, наверное, с 70-х годов прошлого века, очень интенсивно он исследуется социологами, вот, специалистами теории управления, юриспруденции тоже. Я хотел бы кратко рассказать. Сначала, может быть, более известные вещи, обычные, чтобы определиться, а потом уже буду немножко углублять. Служебный роман является феноменом любой организации или может быть феноменом любой организации, и коммерческий, и некоммерческий, и государственный. Организация, как социальная система, является соединением формальных и неформальных элементов, соотношения между которыми очень подвижны, и зависит от степени внешней и внутренней нормативной регламентации, возраста культуры, стиля делового поведения и так далее. Формальная организация создается и существует в соответствии с трудовым законодательством, скрепляется в соответствующих внутренних документах, Организации таких штатных расписаний, кодекс долговой этики, должностные инструкции и так далее. Постепенно она формирует социальную среду, где люди взаимодействуют не только по предписаниям руководства или нормативным установлениям. Они общаются э, за чашкой кофе, на корпоративных мероприятиях. Люди не роботы, и не могут думать на работе только о работе. Они общаются, переживают, заводят друзей и, наконец, влюбляются. К таким неформальным отношениям относится служебный роман. Служебный роман определяется как взаимно желаемые и приветственные отношения между двумя членами одной организации, предполагающие эмоциональное и физическое протяжение. Однако неправильно было бы сводить феномен служебного романа только к физиологии и психологии. В не меньшей степени этот феномен относится к этике, юриспруденции и теории управления. Фактически служебный роман означает, что два человека находятся на службе или на работе в некоторых привилегированных по отношению друг к другу, эксклюзивных, можно сказать, квази-супружеских личных отношениях между собой. Как известно, Трудовой кодекс Российской Федерации, а также некоторые другие законы, они ограничивают возможность административных деловых отношений между родственниками на работе, на службе. Особенно подробно регулируются отношения с подчинением, то есть вертикаль. Все эти нормативные акты направлены на то, чтобы избежать решений руководства, нарушающих принципы объективности, беспристрастности, справедливости, профессионального долга, избегания конфликта интересов. Но если супружеские отношения между сотрудниками скрыт затруднительно, то при неформальных, как я уже сказал, квази супружеских отношениях в служебном романе, идентифицировать и контролировать их гораздо сложнее что может приводить к более серьезным последствиям для организации, особенно при разном властном статусе участвующих в романе сотрудников. Романы на рабочем месте явление распространены и в значительной степени неизбежны. По результатам опросов, которые ведутся с второй половины 20 века, в большинстве стран, экономических ведущих, колеблется часто людей, испытавших или которые участвовали в служебном романе от 30% до 60%. Ну, в США, Великобритании и так далее. Что можно отметить? Что число это с каждым годом растет. Ну, не то, что с каждым годом, но, скажем, если в конце 20 века в США только 30% опрошенных говорили, что имели партнеры на рабочем месте, то в 2019 в США было 58%. Конечно, опросы разные, но я беру среднюю, средненнее, то есть растет. Аналогичные показатели 48% в Великобритании. Это увеличение числа, служебных романов за последние 50 лет, связано с такими объективными социальными процессами, как эмансипация женщин, рост их числа как государственных, так и в частных организациях, ненормированный рабочий день большинства менеджеров, все более частые привлечения в компании молодых сотрудников и так далее. Если взять Россию, то здесь ситуация довольно интересная. Не такая, как везде. То есть, если в целом, похожие цифры в России от 34-35% до 41%, как о подтверждали, что они знают, что такой служебный аромат, не понаслышке участвовали. То есть одна закономерность очень странная. В конце 20-го, в начале 21 века, в России таких было около 50%, то сейчас эта доля снизилась до 34%. Очень интересная. Всем доброе утро. Почему-то нас пока мало собралось, 26 человек. Я предлагаю начать. Семеро одного не ждут. Тема сегодняшней нашей лекции будет посвящена вопросам информационного права. Информационное право – это молодая самостоятельная отрасль права. Очень многое она подчеркнула из административного права. Она имеет свой предмет и метод регулирования, поэтому мы сегодня с вами, наверное, заострять на общие вопросы внимания не будем, так как на семинарских занятиях мы очень подробно останавливаемся и студенты без особых затруднений отвечают на поставленные вопросы. А перейдем больше всего к наиболее острым вопросам. Один из таких важных вопросов сегодня коснемся нововведений ⁇ это телемедицина и телеформация. Скажите, пожалуйста, видна ли лекция, вот презентация на лекции? Ага. Вопросы, которые мы сегодня с вами должны рассмотреть. остановиться на вопросах, больше всего касай, касать, каса, непосредственно относящихся к медицинскому праву. Давайте запишем определение. Информационное право. Отрасль права. Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в информационной сфере, связанных с оборотом информации, формированием использованием информационных ресурсов, Созданием функционированием информационных систем в целях обеспечения безопасного удовлетворения информационных потребностей граждан, организаций, государства и общества. Информация с каждым годом приобретает все больше и большее значение. И государство, присваивая объект в качестве информации, таким образом Стараются в том числе управлять обществом. Что из себя представляет информация? Информация в соответствии с федеральным законом 149. Надо с этим законом будет познакомиться вам. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Информация – это сведения, данные, сообщения, независимо от формы их представления. Это могут быть лица, предметы, факты, события, явления, процессы. Эти сведения могут служить и объектом познания, и ресурсом пополнения информационной базы. Основным формам отражения соответствуют четыре вида информации. Пометьте в ваших тетрадочках, кто записывает. Элементарная информация о неживой природе. Биологическая информация касаемо объектов живой природы. Следующий уровень – это социальная информация об обществе и в обществе. И четвертый уровень – это техника кибернетическая информация, которая на сегодня все больше и больше привлекает внимание не только специалистов, но и правоведов. Разговор идет в первую очередь об искусственном интеллекте. Я вам примеры уже приводил. Раскрыли страшное преступление, доведение до самоубийства 13-летнего подростка. Как оказалось, за экраном монитора человека не было. На сегодня искусственный интеллект способен на такие страшные вещи. Поэтому буквально несколько месяцев назад был принят этический кодекс и появились указы президента, касающиеся вопросов правового развития как раз в сфере искусственного интеллекта. Так, презентацию, конечно, скину. К юридическим свойствам информации относят следующее: физическая неотчуждаемость. Информацию невозможно отделить от материального носителя. Ну, например, если человек сочинил стихотворение. Написал рассказ, хочет его продать, эта информация не исчезнет у него после совершения сделки, так как если бы он продал машину или шкаф. Второе свойство. Обособленность. Информация включается в гражданский оборот и является объектом гражданского оборота. Ну и безусловно, в таком виде она существует отдельно. Третье свойство. Двуединство информации и носителя. Заключается в том, что информация – это вещь на материальном носителе. Материальные носители с каждым годом у нас меняются то у нас были диски, затем у нас дискеты были, магнитные носители были, потом популярно стали флеш-накопители и так далее. Сейчас все большую популярность приобретают облачные хранилища, которые позволяют осуществлять доступ к информации с любой точки земного шара. Четвертое свойство ⁇ распространяемость или тиражируемость, то есть возможность распространения неограниченного количества экземпляров при этом изменения содержания информации не происходит. Пятое свойство ⁇ организационная форма информации. Организационной формой в первую очередь выступают документы. Если мы открываем текстовые редакторы, то самое первое название у нас всегда выскакивает «Документ», «Документ», «Документ», 1, два, три» и так далее. А так как у нас меняется количество, то возникает вопрос экземплярность существования информации на отдельном материальном носителе и возникает потребность учета количества экземпляров и конкретной копии. Это делается особенно в случае, если информация носит характер для служебного пользования, секретные, совершенно секретные и особой важности. Мы об этом будем сегодня тоже говорить. Различают информацию, документированную и недокументированную, по степени организованности и упорядоченности. В федеральных законах понятие документированной информации следующее. Это зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Определить такую информацию, или в установленных законодательством Российской Федерации в случаях ее материальный носитель. Статья 2 149 федерального закона. Очень важно представить. Я думаю, что у вас уже опыт был: посещение поликлиник, больниц, стационаров и если мы сейчас поставим такой вопрос, а где там находится документированная информация? То есть информация о медицинской деятельности, информация о пациентах, которая зафиксирована на материальном носителе и соответствующими реквизитами, и может быть идентифицирована? Это очень важно с позиции как раз информационного права. Если мы посмотрим на амбулаторную карту или стационарную карту больного, то увидим, что каждый документ имеет свои реквизиты. Регистраторы они очень быстро идентифицируют и помогают найти такую информацию. Следовательно, можно медицинскую документацию а, относить к документированной, которые имеют соответствующие реквизиты, начиная от амбулаторной, стационарной карты, журналы, также они имеют все необходимые реквизиты. Если такой журнал идентифицировать не удается, то это будет уже отнесено к недокументированной информации. Если мы посмотрим, например, как работают у нас правоохранительные органы, следователи, то любая любой объект, который они приобщают к уголовному делу, он тут же получает соответствующие реквизиты, номер. Поэтому идет упись, и любой документ он приобретает уже соответствующие реквизиты, становится документированным. В широком смысле под документом понимается материальный объект, зафиксированный на нем информацией в виде текста, звукозаписи, изображения, предназначенной для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Если у вас появляются вопросы, вы можете написать в чате. Стараемся ответить. Недокументированная информация остается за пределами правового регулирования. Недокументированная информация, в свою очередь, делится на информацию с ограниченным доступом которую также можно подразделить на информацию, существующую в виде государственной тайны, информацию, существующую в виде конфиденциальной информации, а также открытую, общедоступную информацию. К открытой информации относится вся неправовая информация, а также информация о выборах в референдумах, официальных документах, а также официально представляемая информация. В соответствии с указом президента номер 188 о подтверждении перечня сведений конфиденциального характера к нему отнесены персональные данные, коммерческая тайна, служебная тайна, профессиональная тайна. Поступил вопрос. Недокументированная информация не регулируется правом, так как она не попадает в правовое поле, то она не регулируется правом. Исключение составляет информация, которая относится к разряду, регулируемой законом о государственной тайне. Свойства информации. Для права очень важно определить свойства информации. Ну, в числе наиболее значимых это научность, объективность, достоверность, конкретность, достаточность, полнота, актуальность, новизна, оптимальность, точность и лаконичность. Научность предполагает ее соответствие требованиям объективных закономерностей развития общества, обобщенности, систематичности. Достоверность ⁇ это свойство, которое воспитывает чувство ответственности. Конкретность информации к определенным фактам, событиям, полнота. Достаточность ⁇ это свойство, которое определяет объем информации. Актуальность и новизна определяют свойства, очень важные потребности этой информации. Ну и, безусловно, вы должны иметь представление о том, что любая информация она подвергается анализу. И для того, чтобы можно было отнести ее к научности, есть еще такое свойство, как возможность воспроизведения. Ну, вот, например, есть паранаучные методы, паранаучные технологии, которые признают любую информацию, даже ту, которую невозможно воспроизвести в опытах или повторить. Методы информационного права. К методам информационного права относятся основные это предписания, запреты и дозволения, которые создают определенную направленность регулирования, что в совокупности можно характеризовать как правовой режим. Источники информации, посмотрите, их очень много. Это и международные документы, международные нормативно-правовые акты, Конституция, федеральные законы, законы субъектов. Информационное законодательство также имеет систематизацию в государственном классификаторе. В первую очередь это законодательство, управление в сфере информации и информатизации, информационные ресурсы, информатизация, использование информационных технологий, средства массовой информации, реклама, вопросы информационной безопасности и иные. Давайте немножечко повторим. Информационное право – это совокупность правовых норм относительно охраняемых государством, возникающих в информационной сфере производства, преобразования и потребления информации. Право также является информационной системой, следовательно, информационное право изучает и информационную сущность права. Давайте перейдем к специфическим вопросам медицинского права. Понятия и виды медицинских документов. Медицинские документы – это специальные формы документации, ведущиеся медицинским персоналом, в которых регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских услуг и медицинской помощи. Наиболее значимые виды медицинских документов. Медицинские документы – основной источник медицинской информации. На основе анализа, который принимаются, управленческие решения, а также при возникновении претензий со стороны пациентов и их представителей в случаях ненадлежащего оказания медицинской помощи. Вот очень важный момент – когда пациенты жалуются и наступает неблагоприятный исход, очень важно для объективного рассмотрения этой ситуации получить свежую достоверную информацию. А медицинская информация, она подпадает под действие врачебной тайны. И Поэтому во многих субъектах, в том числе и в Удмурской республике, существуют договоры. Договоры трехсторонние, как правило, между такими ведомствами, как Министерство здравоохранения, органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан в субъекте, это Министерство внутренних дел, это, как правило, Следственный комитет. На основании этого договора медицинские работники медицинской организации должны предоставить в кратчайшие сроки в разных субъектах сроки разные, от часа, от трех, четырех часов, в случае смерти, например, беременной, в случае смерти ребенка, в случае смерти во время родов, ну и так далее. Для того, чтобы вот эта информация, которая будет зафиксирована в медицинских документах, подлежала последующей юридической оценке. Ну, для примера, вот здесь вам приведена медицинская карта стационарного больного, которая является очень важным юридическим документом, который отражает э, все этапы нахождения э, пациента от момента поступления до его выписки или до исхода. Медицинская карта амбулаторного больного. Поэтому, безусловно, встает вопрос о переводе вот этой информации в электронные, в электронные карты. Что в настоящее время и делается в пилотном варианте в некоторых субъектах Российской Федерации. Классификация медицинских документов. Нормативно закрепленной классификации медицинских документов нет на сегодня. Есть доктринальное толкование. Доктрина, мы вспоминаем, что это такое. Это правовая концепция, отраженная в современных ведущих научных школах. Ну, в частности, школа медицинского права. Московского государственного юридического университета. На слайде вам представлены здесь журналы. Я думаю, что все сталкивались с такими журналами на практике. Это заключение, извещение, заключение, думаю, понятно, экспертизы, исследования извещения, например, о каких-то фактах, ну, например, факт того, что э, обнаружена особо опасная инфекция. Такое извещение отправляет соответствующий орган. Карты, амбулаторные, стационарные, беременных, стоматологические, педиатрические, ну и так далее. И иные виды документов. Это и рецепты разных форм, ну и так далее. По способу оформления медицинской документации подразделяется на бумажном носителе и электронные документы. Мы сегодня с вами коснемся федерального закона, который внес поправки в 323 федеральный закон и добавил туда электронные документы. Пятый вопрос у нас будет посвящен этому. По способу реализации правомочий медицинские документы подразделяются на документы правоустанавливающие, правоизменяющие и правопрекращающие документы. В зависимости от последовательности создания, медицинская документация подразделяется на первичную и вторичную. Первичная, например, амбулаторная карта, стационарная карта. А вторичная документация – это различные выписки, э оценка, например, э заключение экспертизы качества медицинской помощи которая базируется как на первичной документации, так и на дополнительных методах исследования. В зависимости от места издания различают внутреннюю медицинскую документацию, которая предназначена для внутреннего употребления внутри организационных целях а также внешнюю медицинскую документацию, которая предназначена для других организаций. Это справки, заключения, рецепты и так далее. В зависимости от уровня конфиденциальности, содержащейся в документах информация о здоровье пациентов, она подразделяется, ну, для примера, различные документы, такие как талоны, полисы. И такая документация, она является не секретной. По срокам хранения документов можно выделить Документы, которые хранятся в течение одного года, трех лет, пяти лет, десяти лет, двадцати пяти лет. Ну, есть документы, которые хранятся в течение семидесяти пяти лет. Вот для примера вам здесь как раз и есть. Больничные один год. Журнал записи вызовов в скорой медицинской помощи три года. Журнал учета приема пациентов 5 лет. Статистическая карта, которая отражает пребывание пациента 10 лет. Медицинская карта стационарного больного 25 лет. Ну и 75 лет это документы, которые относятся к... Документам, связанных с проведением экспертиз, например, криминалистических, медико-криминалистических. Итак, медицинские документы. Это специальные формы документации, ведущиеся медицинским персоналом, в которых регламентируются действия, связанные с оказанием медицинских услуг. И переходим к правовым режимам. Мы уже знаем, что правовой режим он должен включать три основных элемента. Это запреты дозволения, позитивные обязывания, которые создают определенную направленность регулирования. Правовой режим, в первую очередь, направлен на защиту. Защита может иметь характер юрисдикционный и неюрисдикционный. Юрисдикционная форма – это форма судебная и административная. Не юрисдикционная форма – это самозащита и иные меры реагирования. Есть вопросы? Правовой режим информации – ну, вот здесь три как раз вам приведено. Это свободное распространение. Правил для распространения информации не предусмотрено. Второй режим. Распространяемая информация, она урегулирована правом. И третий вариант. Распространение этой информации запрещается. Так как правовой режим он зиждется на нормах права, то в правовых нормах отражаются субъекты, участники информационных правоотношений, оговаривается ответственность, ну, в частности, если мы коснемся закона информации, это э, статья 17 -я определяется порядок взаимодействия участников, форма и содержание информации, социальное, экономическое, политическое значение, ну, медицинское, ну, и так далее. Для каждого режима существуют разные правила распространения информации. Общедоступная информация. К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ, который не ограничен. Общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении распространения такой информации. Обладатель информации, ставший общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую информацию, указывать себя в качестве источника такой информации. Информация, размещаемая ее обладателями, в сети интернет в формате, допускающем автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного ее использования, является общедоступной информацией, размещаемой в форме открытых данных. Есть вопросы о. Общедоступная информация распространяется свободно. В законе о средствах массовой информации указывается, что такая информация распространяется и имеет значение для неограниченного круга лиц. Это в форме печатных документов, аудио визуальных и иных сообщений в отношении следующих видов информации порядок и ее распространение имеет определенные правила это обязательные общедоступные телеканалы или радиоканалы которые подлежат лицензированию обязательное сообщение распространение рекламы эротические издания, авторские произведения и письма, распространение зарубежной информации. Ну, сюда же можно отнести и распространение медицинской документации. Для будущих, возможно, ученых и врачей, в первую очередь, имеет значение, Информация, которая располагается в специальной медицинской литературе. Препринты – это сообщения о проведенных исследованиях. Студенты у нас в Академии активно участвуют в исследованиях. И вот эти сообщения они будут оцениваться как препринты сообщения об анализе, субъективное представление информации с середины 20, декабря 2021 года, в том числе и припринты, будут в обязательном порядке индексироваться для удобства, для удобного поиска. Вот данная схема она показывает а, значимость информации, достоверность информации. В настоящее время существуют различные индексируемые системы. Но ну, наибольшее значение, вы, наверное, слышали, это российский индекс цитирования, РИНС. Это а, информация, которая необходима для того, чтобы можно было оценивать. Работы для защиты кандидатских докторских диссертаций – это ВАК, это индексные системы Scopus, частная система Web of Science, ну и ряд других систем. Вот по степени значимости следующий уровень – это материалы конференции по какому-то узкому вопросу где приводятся разные точки зрения, но вектор будет уже выстроен определенный. То есть разговор идет о повторяемости, о значимости. Клинические случаи, которые указывают на достоверность описываемые случая. Исследовательская статья, которая включает статистическую обработку. Контролируемые исследование, которое включает уже несколько искусственно выделенных групп, ну, например, какое-то новое заболевание, сравнивается с э, группой больных, у которых этого заболевания нет. Обзор нарратив – это субъективный нарратив видение э, научной проблемы, когда искусственно подбираются ну, с учетом видения автора, источники литературы, и на основании этого делается заключение. Метаанализ или систематический обзор, который включает, ну, например, использование тех же самых систем, РИНС, Скопус, подбираются научные исследования по ключевым словам, и делается анализ о значимости проблемы, о методах ее разрешения, ну и самый метод достоверный считается гайдлайн, когда используются мета-анализы, при этом мета-анализы ведущих научных школ. То есть вот это представление научной информации, методов лечения, которые признается крупными научными школами и признается, в том, числе и, в том числе и регулятором, отражается в клинических рекомендациях, стандартах, порядках лечения. Вот, интересное наблюдение можно сделать по такому заболеванию, как коронавирус. От начала появления клинических рекомендаций, как его лечить, в настоящее время это уже 13 пересмотр при этом называется все временные, временные методы лечения, которые применялись в первых рекомендациях, они могли привести к летальному исходу. Ну и, безусловно, они в 13-м пересмотре уже исключены из методов лечения. Защита информации должна осуществляться от утечки. Утечка – это неконтролируемое распространение защищаемой информации в результате ее разглашения несанкционированного доступа к информации, получения защищаемой информации, несанкционированное воздействие, непреднамеренное воздействие, воздействие на защищаемую информацию – ошибок ее пользователя сбои технических программных союз, ну и так далее разглашение несанкционированного доведения защищаемой информации до потребителя несанкционированный доступ получение защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником правил но и используются, безусловно, методы разведки для получения защищаемой информации с использованием технических средств, а также агентуры. Режимы защиты информации. Сведения, относящиеся к государственной тайне, это режим, который устанавливается федеральным законом о государственной тайне. Вы, наверное, знаете, что в 2021 году были внесены поправки, которые начнут действовать с 1 января 2022 года. Информация конфиденциальная и режим персональных данных. Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Принципы засекречивания информации, отнесения информации к секретным государственной тайне. Первое, что информация должна соответствовать сведениям, составляющим государственную тайну. Следующий принцип обоснованности, целесообразность отнесения указанных сведений государственной тайны устанавливается соответствующими экспертами Межведомственной комиссии. Третий принцип своевременности. Засекречивание информации с момента появления этих сведений. А в некоторых случаях и заблаговременное засекречивание сведений. Принцип обязательной защиты. Сведения защищаются компетентными на то органами. А органы, которые осуществляют контроль и надзор в этой сфере, это и лицензирование, в том числе, это такое ведомство, как ФСБ. Обратите внимание, что в законе оговариваются изъятия, которые в, люб... в любой форме не подлежат засекречиванию. Это сведения о чрезвычайных происшествиях, катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан. Сведения о состоянии экологии, здравоохранения, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства и преступности. Сведения о привилегиях, компенсациях, льготах, предоставляемых всем субъектам сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о ресурсах золотого запаса и государственных валютных резервах, сведения о состоянии здоровья высших должностных лиц, при этом, если коснуться государственных служащих, например, военной государственной службы, правоохранительной государственной службы, то... Такие лица в обязательном порядке ежегодно проходят э, медицинские осмотры на, э, с целью оценки состояния и здоровья. Сведения о фактах нарушения здравоохрани... э, органами государственной власти и должностными лицами э, законов касательно э, прав человека э, нарушений в сфере здравоохранения. Остановимся на уровнях секретности. Самый высокий уровень секретности это документы, информация, отнесенная к особой важности. Разглашение этих сведений наносит ущерб интересам всего государства Российской Федерации. Лица, которые работают с такими сведениями, получают компенсацию, денежную компенсацию надбавки в размере 30%. А если сведения отнесены группе совершенно секретно, это сведения, при разглашении которых наносится ущерб нескольким ведомствам и министерствам. Лица, которые работают с такими сведениями, получают доплату в размере 25%. И, наконец, сведения, отнесенные к секретным, это те сведения, разглашение которых может принести ущерб а, предприятиям, организациям, ведомству. И устанавливается доплата в размере 10%. В каких случаях происходит рассекречивание? Сведения, которые... Если Российская Федерация в соответствии с обязательствами, договорами, Раскрывает сведения. Второе это изменение объективных обстоятельств истечение установленного срока засекречивания. В Российской Федерации закон устанавливает срок 30 лет. Если сведения представляют опасность при рассекречивании, то этот срок межведомственной комиссии продлевается еще на 30 лет. Ну, вы, наверное, знаете, что э, до сих пор огромный пласт информации э, представляет, э, отнесен к секретным сведениям, например, период Второй мировой войны. Э, в некоторых государствах сроки высекречивания это после 50-го года 21 -го века. То есть много того, чего... Обществу пока не позволительно знать, как на самом деле происходили события. И выступление президента Российской Федерации о событиях, предшествующие начала Великой Отечественной войны вот рассекречивание сведений, выставки совершенно опровергают доктрину, которая навязывается Западом о том, что Советский Союз напал на Германию. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется. В случае первое это принятие на себя обязательств перед государством по нерассекречиванию сведений. То есть такое лицо подписывает соответствующий документ, ну и на это лицо накладывается ряд ограничений. Согласие на частные временные ограничения, письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий, определение видов, размеров и порядка предоставления социальной гарантии, Ознакомление с нормами законодательства о государственной тайне, предусматривающих ответственность за нарушение, принятие решений руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения о допуске оформляемого лица к сведениям, составляющим государственную тайну, социальные гарантии, процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности, мы уже знаем. Если дело рассматривается в отношении государственной тайны, то такое заседание в суде проходит в закрытом режиме. Служебная и профессиональная тайна. Служебная тайна, защищаемая законом конфиденциальная информация, ставшая известной в государственных органах или органах местного самоуправления на законных основаниях в силу исполнения ими служебных обязанностей, а также служебной информации о деятельности самого органа. Ну вот, я как председатель профсоюзной организации, так как я имею доступ к сведениям, ну, в частности, связанных с трудовым законодательством, это договоры, это иные сведения, которые необходимы для решения защиты прав работников. Поэтому, имея такой доступ, в то же время я предупреждаюсь о неразглашении таких сведений. К служебной тайне относятся тайна следствия, врачебная, налоговая, адвокатская, ну и так далее. Признаки отнесения сведений к служебной тайне, сведения, содержащие служебную информацию о деятельности государственных органов или подведомственных им предприятий организаций, запрет на распространение которых установлен законом или диктуется служебной необходимостью. Сведения, являющиеся конфиденциальной информацией для других лиц, но не ставшие известными представителям государственных органов в силу исполнения ими служебных обязанностей. правовой режим отдельных видов информации. Тайна предварительного расследования установлена Уголовно-процессуальным кодексом, тайна совещаний судей также Уголовно-процессуальный кодекс, ну, есть Гражданско-процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс, Таможенная тайна соответственно Таможенным кодексом, Налоговая тайна Налоговым кодексом, Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения. Медицинские работники чаще всего имеют дело именно с такими документами. На бумажном варианте печатается для служебного пользования. Ну и, безусловно, все э, экземпляры они лежат уничтожению. Каждый экземпляр нумеруется. Ну и имеет соответствующее место для хранения, металлические ящики, хранилища. Профессиональная тайна определяется следующими признаками. Профессиональная принадлежность. Конфиденциальная информация добровольно доверяется лицу, исполняющему соответствующие профессиональные обязанности. У лица, к которому поступает такая информация, возникает обязанность обеспечить ее сохранность. И вот здесь мы видим врачебную тайну. В настоящее время нормативно закреплено именно врачебная тайна. Есть но приказ Министерства здравоохранения, что вместо медицинской тайны нужно говорить о врачебной тайне. Тайна связи, нотариальная, адвокатская, тайна усыновления, тайна страхования, тайна исповеди. Субъекты профессиональной тайны – доверитель, держатель, пользователь тайны. Врачебная тайна. Это 13 статья 323 федерального закона. Хорошо, если вы выпишите в тетрадочке, чтобы легче запомнить. Первое, что сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянием его здоровья, диагнозе иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе и после смерти человека лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями третьей и четвертой. Третья часть. С письменного согласия гражданина или его законного представителя. Это вопросы касательно, например, участия пациентов в качестве объекта для демонстрации того или иного заболевания студентам. В частности, для научных исследований, для опубликования материалов об этом заболевании в научных изданиях, ну и так далее. Часть четвертая – это предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. Это тоже вы должны знать, с вас преподаватели затребуют. В целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю. Какие-то состояния. Помните, мы говорили о... В бессознательном состоянии и оказание медицинской помощи без действия в чужом интересе, без поручения. Бессознательное состояние, ну, например, состояние, требующее оказания первой помощи, медицинской помощи. Это вопросы, связанные с лицом, который является недееспособным. Второе. При угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений. По запросу органов дознания, следствия, суда, прокуратуры, уголовно-исполнительной системы в целях контроля за исполнением лицами, признанными больными наркоманией. При назначении административного наказания судом обязанности пройти лечение от наркомании, диагностику, профилактические мероприятия или медицинскую реабилитацию. В случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в целях информирования органов внутренних дел о случаях, которые относятся к разряду криминальных, или напоминающие таковые, в целях проведения военно-врачебной экспертизы, в целях расследования нечастного случая на производстве, при обмене информацией медицинскими организациями с учетом требований законодательства о персональных данных. Об этом мы тоже с вами поговорим. В целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования, в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Обратите, пожалуйста, внимание на право субъектности. В медицинском праве несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные наркомания, несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него в соответствии с 323-м федеральным законом. Если а медицинская тайна, не, а, если врачебная тайна не соблюдается, то в случае ее разглашения санкции наступают в соответствии со 137-й статьей Уголовного кодекса. Тайна частной жизни составляет элемент права на неприкосновенность частной жизни. Тайна частной жизни включает в себя личную, семейную и охраняемые персональные данные. Правовая охрана права на неприкосновенность частной жизни осуществляется установлением конституционных гарантий. Информация, затрагивающая неприкосновенность частной жизни и ставшая известной на законных основаниях другим лицам, должна охраняться в режиме профессиональной или служебной тайны. Ну и давайте мы перейдем к персональным данным. Это 152 федеральный закон. Персональные данные. Кто записывает, от пометьте, пожалуйста, это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу, субъекту персональных данных. К объектам персональных данных относятся следующее: Это биографические опознавательные данные, в том числе биометрические данные. С учетом активного распространения геномики в настоящее время можно отнести и информацию о геноме человека. Личные характеристики, семейное положение, имущественное, финансовое положение, состояние здоровья. Субъект персональных данных самостоятельно принимает решение о предоставлении кому-либо своих персональных данных. Обработка персональных данных может проводиться только с согласия субъекта персональных данных. Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать в себя следующие шесть элементов. Это — Основные элементы, которые идентифицируют ли, субъекты персональных данных, фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа удостоверяющего личность, здесь не только паспорт. Наименование, адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных, цель обработки персональных данных, перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие субъект персональных данных, перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, срок, в течение которого действует согласие, а также порядок отзыва этого согласия. Обработка персональных данных может осуществляться оператором согласия субъектов, за исключением, опять же, изъятия есть. Вот эти изъятия, давайте я вам проговорю, обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего его цель, условия получения персональных данных, субъектов персональных данных, которых подлежат обработке, а также полномочия оператора. Обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора одной из сторон, которых является субъект персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется для статистических научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных. Обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта персональных данных невозможно. Обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений. Обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста, либо научных, литературной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том числе для лиц, замещающих государственные должности, должностные, гражданской службы на выборных должностях и так далее. Поэтому, когда вы посещаете сайт организации, то, как правило, вы видите как раз персоны и персональные данные в отношении этих лиц. Обратите, пожалуйста, внимание, что врачебная тайна – это три в одном сама по себе врачебная тайна она не может существовать без личных сведений и персональных данных. Когда преподаватели вам рассказывают о каком-то заболевании или о пациенте интересном, но не называют ни личные сведения, ни персональные данные, разглашение врачебной тайны не происходит. Поэтому Запоминаем, зарисовываем и имеем представление о том, что если вы рассказываете о заболевании, но не упоминаете сведения личного характера и персональные данные, то врач... раскрытие врачебной тайны не происходит. А если вот это будет в совокупности, то можно сопоставить и... В случае нарушения прав без разрешения субъекта персональных данных, если это происходит, то могут вот эти самые лица участвовать в наложении юридических санкций. Вот у нас в работе приводится такой пример, когда студентка... Периодически посещала свою маму. Мама работала в больнице. А в группе студенческой медицинского вуза вдруг перестала ходить одна девушка, студентка. Вот, и через некоторое время, посещая свою маму, она увидела ее, обрадовалась, порадовалась, что она идет на выздоровление, сфотографировалась, разложила все вот эти сведения, фотографии на фоне клиники, в которой она находилась, ВКонтакте. И когда информация стала известна родителям этой девушки, они обратились сначала в прокуратуру, а затем в суд для наложения санкций. Биометрические данные, лицо... Оно также защищается, поэтому сведения о субъекте, о, соответственно, и лицо без разрешения субъекта персональных данных привело к тому, что раскрылась врачебная тайна. Факт нахождения этого лица в определенной медицинской организации. Здесь приводится таблица которая указывает общие и отличительные особенности, в чем отличается личная тайна, врачебная тайна и персональные данные. Посмотрите, пожалуйста, это очень важно и интересно. Презентация будет находиться в общем доступе. Можете посмотреть. А мы идем Дальше. Сейчас мы с вами переходим к вопросам, связанных с телемедициной и телеформацией. Видно. Сбер, здоровье. Сбер это сейчас уже не Сбербанк. Видите. Это современная телемедицина и телеформация. Расценки. Это все в реальном времени. Я думаю, что вы тоже можете полазить, посмотреть. На различных сайтах указывается, что из себя представляет телемедицина, телеформация, цели, ну, цели всегда благие, повышение доступности, организация связи с доктором онлайн, проведение мониторинга, организация профилактика, выявление нарушений ну, и так далее, и так далее. А мы с вами сейчас обратимся к источникам права, которые как раз и характеризуют. Так, сейчас, секундочку. Федеральный закон видно вам? Запишите, пожалуйста, так, плюс добавим. о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья. в этом законе. Так. В, этот, в этом законе вносятся поправки в очень важные законы. 323. Федеральный закон. 61. -й. Федеральный закон об обращении лекарственных средств. Закон о наркотических средствах и психотропных веществах. Ну и на ряд моментов я бы хотел просто ваше внимание обратить. Сейчас опять мы добавим. В 323. Федеральный закон вносится... Правовое поле – понятие о телемедицинских технологиях. Это информационная технология, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работников. Так. Между собой, с пациентами – или их законными представителями, идентификацию, аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиума в консультации дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента. Обратите внимание на... То, что вносится не в электронном виде, то есть отсканировали, отправили, о а форме электронных документов в порядке их ведения. Электронные документы на сегодня они имеют также определенную структуру, подписываются, заверяются электронной подписью, которая имеет защиту определенную. Так, я думаю, что вы закон посмотрите, а мы на основных моментах, еще раз говорю, обратимся. А медицинская помощь с применением телемеди... телемедицинских технологий организуется и оказывается в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов. Ну, с 1 января это клинических рекомендациях. Консультации пациента или его законного представителя медицинским работникам с применением телемедицинских технологий осуществляется в целях и перечисляются профилактика, сбора анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента принятие решения о необходимости проведения очного приема, осмотра, консультирования. При проведении консультации с применением телемедицинских технологий лечим врачом может осуществляться коррекция ранее назначенного лечения при условии установления им диагноза и назначения лечения на очном приеме. Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента – назначается личным врачом после очного приема. Дистанционное наблюдение осуществляется на основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния организма человека, на основании данных, внесенных в Единую государственную информационную систему, сокращенно ЕГИСТАК, в сфере здравоохранения или государственную информационную систему в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации или медицинскую информационную систему, или информационные системы, ну, с, а, которые указаны. Применение телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны. Мы, к сожалению, уже не успеваем остановиться на разных режимах персональных данных. К1, К2, К3, К4. Я думаю, что вы это сами посмотрите. К1 ⁇ это самые высокие требования. К4 ⁇ это общедоступные сведения. Какие есть ко мне вопросы? Если вопросов нет, то с учетом того, что у нас идет ремонт классов, пока занятия проводятся в дистанционном формате. Для отдельных групп, с учетом, опять же, особенностей занятия, еще раз говорю, только для отдельных групп будут проводиться занятия в системе SDO Moodle. Впереди нас ждет... Тест по информационному праву, как только мы проходим. Затем у вас будет тест по медицинскому праву, последняя тема. И заключительные кейс-задания, тесты, которые будут охватывать все разделы правоведения медицинского вуза. И по итогам ваших занятий, вашей активности будет проставляться зачет. У вас для получения зачета не должно быть долгов-хвостов. Это практические навыки, отсутствие неотработанных пропусков и неудовлетворительных оценок. Если вопросов у вас нет, тогда мы с вами прощаемся. В 10 часов у меня другая группа. До свидания.